Школа номер 56. Команда Квен — «Мяу». Мы универсальная команда, поэтому сейчас песня, танец и знакомство в одном. Нету здесь Аделин. Нету, нету Мало половин, мало половин, мало половин, Серьезно? Нет, извините, интернация не там. Вы серьезно? Что это за нелогичное начало? Мы ведь договаривались, что это не женская команда. Братан, без обид. Артем, что ты опять истеришь? Послушай, ты... Э, сеструху обидишь, лес из багажника увидишь. А, знаете, вам, наверное, надо рассказать, просто в последнее время он слишком часто сидит в интернете, ну и немножечко сошел с ума. Я живу, как карта ляжет, ты живешь, как мамка скажет. Может, хватит? Твой ор выше кавказских гор. Какой Кавказ? Это Татарстан! Это фиаско, братан. Я тебя. Я тебя еще ударю. Артём, давай не будем фестиваль портить, нам еще весь сезон ругаться. Вот это спойлер. Ну что, школа номер 56, начинаем. Всем, мяу! Для начала представьте, девочка, которая ни разу не была на уроке музыки. Вообще ничего не потеряла? Одиннадцатый класс принято считать самым сложным. Но следующую шутку нам написали одиннадцатиклассники нашей школы. Дочь, посуду помой! Мам, я к ЕГЭ готовлюсь! ЗВОНОК Алло! Алло, гулять выйдешь? Я не могу, я к ЕГЭ готовлюсь! Ладно, пока. Фуф, ну наконец-то! Ну, Смотрела! Смотрела! Если все готовы, Вау, «Игра престолов» семь сезонов не смотрела. Мам, я к ЕГЭ буду готовиться очень долго. Примерно до ночи. Примерно до декабря. Зима близко. Это должно было когда-нибудь произойти. Представим скриптонит у логопеда. Здрасте. Здравствуйте, давайте вас послушаем. Я здесь серветников на дне, мой меч в огне, мэ, мэ, мэ, мэ. Так, ладно, я поняла. Давайте повторять слова. Эквилибрист. Эквилибрист. Квадроцикл. Квадроцикл. Синхрофазотрон. Синхрофазотрон. Ну вот, нормально же получается. Давайте заново свою песню. Я Так, стоп я уже не знаю, что с вами делать. Здравствуйте, я Оксимирон, и у меня слишком... И у меня слишком четкая дикция. Что мне делать? Так, я придумала. Давайте вы вместе запишете совместку и будете звучать как один нормальный человек. Сейчас принято считать, что самый крутой парень школы не хулиган, а тот, кто уже работает колянщиком. Отбивки нет. Пошел. Отбивки нет. М -м, классно выглядишь. Посвежее или послаще? Булочки сегодня в нашей столовой просто огонь. Наверное, они просто были сделаны на молоке. Слушай, что по географии задали? Принести какой-нибудь генерал. Хе, угли подойдут. Девчонки, девчонки, директор идет. Так, Молоков, можно мне тоже работать с кальянщиком? Я тоже хочу быть крутым. В за хотелось бы сказать. Блесисме, быстро тортыли дар и слэрин, бутырюны корши келябис. Че она сказала? Вот поэтому. С вами была команда Мяу, спасибо. Спасибо.